Для того, чтобы ускорить ваш iPhone, вам необходимо зайти в «Настройки», «Основные», открыть раздел «Универсальный доступ» и активировать функцию «Assistive Touch». Возвратитесь на главный экран, перейдите в меню с виджетами, приоткройте поиск Spotlight и одновременно с этим нажмите на кнопку «Assistive Touch». Ваш телефон моментально перезагрузится и станет работать быстрее. Чик. Да нет, фигня какая-то